Привет! Специально для вас команда «Универ News подготовила самые интересные и яркие новости. С вами я, Марина Захарова, и сегодня в выпуске. Ректор КФУ провел встречу с коллективом Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Представители КФУ приняли участие в Конгрессе студентов Татарстана. Студенческие трудовые отряды открывают школы для подготовки к целине. Коллектив Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого встретился с ректором КФУ для обсуждения состояния института и основных направлений развития всего университета. Подробности расскажет Аделя Шамилова. Ректор Казанского университета провел встречу с коллективом Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Традиционная встреча с коллективом прошла в рамках защиты дорожной карты института, точнее тех изменений, которые были внесены в соответствии с обновлением основного тренда. Напомним, в силу вступила концепция университета 4.0, основной компонентой которой стала информатизация процессов и внедрение IT в текущую деятельность. Прежде всего, Эльжат Гафуров напомнил о том, какой путь уже удалось пройти университету. Университет, по сути достаточно неплохо развивается. И причем развивается не только в области модернизации кампусов, открытия новых объектов, и мы а, и содержательная часть у нас достаточно неплохо меняется. Напомнил ректор и о прошедшем открытии обновленного корпуса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ в комплексе бывшего военного госпиталя. Акцент был сделан на влияние проводимых изменений на уровень подготовки студентов. С работой врачей и учителей люди встречаются чаще всего. И работа этих специалистов, по сути, является индикатором удовлетворенности населения. Далее ректор напомнил слушателям, что Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ неоспоримо является крупнейшим центром изучения татарского языка и культуры. А потому на подразделении лежит особая ответственность по данным вопросу. Об этом же в своем выступлении сказал директор института Радив Самледдинов. Если в 2017 году мы стали вторым и пока последним российским вузом, которому удалось войти топ-30 мирового предметного рейтинга по английскому языку и литературе, то в 2018 году мы сумели продвинуться на 50 пунктов и вошли уже топ-250 значительно лучших. Показатели. В целом, на сегодняшний день, по данным сайвал в области цитирования на одном статье, в профильных журналах по литературе Казанский региональный университет значительно опережает общероссийские, общеевропейские показатели. В своем докладе директор института упомянул о цели этого года — повышение узнаваемости и позиционирование университета в мировом академическом сообществе. Здесь Радив Замальдинов заявил о важной роли в этом процессе инновационных проектов по продвижению татарского языка, например, «Школе Татар Онлайн». Формат образовательной интернет-платформы позволяет внедрять новые подходы к обучению студентов, формируя узнаваемое ноу-хау Казанского университета. С развитием инфраструктуры и увеличением объемов финансового подкрепления, по мнению докладчика, все это позволит достичь поставленных перед подразделением целей в рамках реализации новой стратегии КФУ. Завершая заседание, Ильшат Гафуров обратил внимание зрителей на негативные отголоски СМИ трехлетней давности относительно того, что Казанский университет попадал в так называемые «мусорные журналы». Я на это тоже осознанно шел, точно так же, как шел осознанно на поддержку вала публикаций. Сегодня это тоже можно сказать. То есть мы должны были заплатить определенное пространство, это тоже была технология, то есть э, есть технология подготовки спортсменов, есть технология попадания в рейтинги, есть другие. Мы должны были использовать этот, эти вещи тоже. Это, э, не зря мы вот сделали показатели и Сангул, и Санкт-Петербургским поза. А у нас же этого не было. Да? У нас этого не было. Поэтому говорить о том, что там мусорные журналы, еще что-то. Мы этот этап прошли. И, и нужно было его пройти. Да, будут еще какие-то там отголовские, но все равно мы уже там А дальше пройти. Адель Шамилова, Ленардо Вальтьяров, 13 марта в Казани прошло крупное студенческое событие. С перерывом в 6 лет вновь собрался студенческий конгресс Республики Татарстан. Конгресс был призван определить дальнейшее развитие студенческого движения в республике. Подробнее расскажет Олег Кашин.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 Мы считаем, что э, наша стратегия э, 2030, которая принята законом республики, она э, определила главные ценности – это человеческий капитал. Вот те знания, то образование, которое есть, те, то умение, те навыки, те лидерские качества, которые э, присутствуют у вас, они позволят и дальше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 13 марта в стенах Казанского зала «Уникс КФУ» прошел очередной конкурсный день ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2018». Подробности в сюжете Юлианы Петровой. Весна наступает все увереннее, а яркие краски, громкие аплодисменты продолжают наполнять стены Большого зала Казанского федерального университета УНИКС. 13 марта внимание зрителей захватила студенческая весна в Высшей школе информационных технологий и информационных систем, Института филологии и межкультурной коммуникации. Стоит отметить, что 2018 год в Казанском университете объявлен годом Льва Толстого. Поэтому в рамках данного фестиваля каждая команда представит творческие номера, направленных на на раскрытие данной тематики. Пока в зале полным ходом шло представление, мы проникли за кулисы и узнали у представителей институтов, в чем заключается их изюминка студенческой весны. Будем затрагивать тему счастья, о том, где найти счастье, в чем оно заключается, у кого какое счастье. И в конце, я думаю, что мы найдем ответы на эти вопросы. Мы смогли так завуалировать под видеоигры, добавить сюда Льва Толстого, что получилось это города? Ну, очень круто. Ну так как мы технологический вуз, мы сделали что-то с играми. Миниатюры, танцы были пронизаны очарованием, вдохновением, творчеством, что еще больше украсило по-настоящему студенческий весенний вечер. Юлиана Петрова, Владимир Нелюбин, Универ -Ньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. И пусть каждый ваш день будет наполнен только лучшими новостями. С вами была Марина Захарова. До встречи.